Всем привет, с вами Тесорок, и сегодня у нас очередное открытие бочек, но тут их, конечно, не 30, а 25, но тут, так сказать, количество, не самое главное, главное качество этих коробок, а это 5 премиальных из них, с анимированными картами, и сразу же начнем. Эх, круто, новые анимированные карты у нас появляются выберем за... давайте за нее гард открываем следующую Ах. так волки отлично Трудно. Ну, Тут без разницы О, Эх, может и легендарка а, а может и нет ну, давайте, чтобы... Ну, это просто... нравится, в принципе. О, такой карты у меня не было. Давайте вторую эту добьем. Ну, что-то по легендаркам пока ничего. О, отлично. Кстати, это достаточно неплохая распространенная карта. Ну эпидемию давайте. Она мне кажется более уникальна. Так, а теперь открываем травалую растут. Опа, и сразу же легендарчики. Тролло. Это мне не нужно.. Тролло. Трохнем! Тут... Так, ну, тут без разницы, что убирать. Давайте следующую. Еще одна легендарка, отлично. Чудесненько. Еще одну добираем. Так, следующую. Тут без разницы. еще но этой карты по моему мне не Трудно. а не я просто ее не разглядывал еще одна легендарка что-то ну такое себе давайте королева индриак может пригодится тут без разницы так ух <рапнил> ты Что ты ух Ну да. Везение потихоньку проходит. <рапнил> <рапнил> <рапнил> Все равно. Новые карты появились. ты прям самые. ух Классно! ух блин. Хочется новую Филиппу. ты но как бы больше склоняюсь к скейтелям за которых я играю дайте фелик просто так прям вообще неплохо легендарки как буджба еще коротко. о еще одна эпическая карта но тут без разницы ну, отлично просто Еще да. одна легендарка, вот просто вот так вот. По анимационным картам, конечно. что то вообще скупим. В прошлый раз Ах. было гораздо богаче, Ах. но зато по легендарным картам. Меткая. Так. Открываем. Бу -ру -бу -ру. Тут ничего особенного. Трудно. О! Анимационная. Вот это уже хорошо. Ах! Нет, слышишь? Анимированных нет. Хорошо. О, какое задание. Такой вот, да. Опа! Анимированные еще один. Очень хороший открываем. Тут без разницы. Много анимационных но. Много... Да. Ну, все равно, блин. <смех> <смех> Филип. О, <смех> <смех> о еще одна анимация. <смех> Неплохо. знаю <смех> редкая. Ну, добираем. ну и в итоге все получилось гораздо короче, чем в прошлый раз, но по картам все гораздо лучше. мне понравилось. надеюсь и вам тоже. так что поддержите канал своим лайком, подпиской, напишите комментарии, продолжайте нам просто открывать коробки или может быть какой-нибудь новый формат добавить. всем спасибо за просмотр, с вами был Честарок, всем пока.